2, 3, 4, 1, Не, а вот это, а вот это нет такой темы вот как ты вот как ты делал там чу чуп-чуп, как-то как тут как вот, ну как ты мне это вот сделал там что-то такое. Да ну, вот наш стаб. -да -да -да. Ну да, в принципе. Смотрите. Ну да, нормально. Я начинаю путь Пусть это будет так да. Знаю, что решено Я убегу и все Прошлое только миг Проневшейся пухлой ее. Я бегу Туда, где светят звезды И угнаться вам за мной За моей я бегу туда, где следят звезды Не угнаться вам за мной за Моей мечтой Давай вторую часть припел перепоем Не очень припел припев? вторую часть сейчас а, Я тебе концовку первой части включу И ты дальше ступишь. Э, тише основного Просто будет как бы я начинаю путьо Как-то так. Я еще не пробовал, но у меня какая-то идея такая. Свинка, поехали. Еще раз плохо вот, прошел. Поехали. Еще раз плохо. Вот. Костян, ну смотри, ты, ты начинаешь будет, будет, все будет уверенно, все будет хорошо, давай. Мне так решил, да, вот раз. Мысли где-то летают, как-то что-то. Мне кажется, не так. подходит вообще вот а это. 9, ну давай по... А может бокал включите, а основное. Давай, и... давай по строчке зафигачим и ну, например, там, да, первые две там споем и посмотрим, хорошо звучит или необходимо. Ну, давай попробуем. <связать> ну, вот, ничего, да, только сейчас с этим. Ну вот и ничего так. Давай дальше я таком темпе продолжу. Давай, давай, да, да, да. Ветер, будет все, он нормально спел, только поточнее с нотами. Не, ну Я понял, все почище. Я понял. Окей? Давай это. А! Да. Ну хорошо, давай дальше. А! Да здесь третью как-нибудь по-другому споем. Да, да, жено, я убегу и все. Ну что-нибудь поменяем немножко, а то они такие одинаковые прям все получаются. Так, спеть, э, вот на как ты показал, да? Вот первая часть нормальная, все. А вот эту сейчас поменяем. А? Я убегу и все. Ну что-нибудь не а, знаю, там. Понял, мелодически, чуть-чуть да, ее я изменить, понял, от, я, а три, а четвертую опять так выгляжу. Вот так да ну давай хорошо Знаю, решил, Нравится? Да, убегусь нравится нормально ну давай тогда дальше поем последний да. так костян давай а, знаешь что это я убегу все о, немножко почище все-таки споем давай точно так же с нравится но чуть-чуть потище хорошо Потому что там коричневый вино mm -hmm. Я поэтому и говорю, давай по подруги по чуть-чуть поехали. Я убегаю! Я убегаю. Ты хочешь наверх, да? Ну да, наверх. Я убегаю вся! Ну вот такую а, какую-нибудь стройку. А? Так, а давай, готов? Я убегаю Очень высоко задрал, но, в принципе, нормально спел. Давай, поехали! Я <тит> убегу <тит> Не, повыше. Вс. Просто почище ты ее переставит. А, туда куда-то скаканул. А. Вс. Нормально, нотки по хорошо. <тит> да. Но Я убегу и <тит> Во, того сейчас уханм. Я только не, не пропал. Я никуда, ни сюда. Я убегу и вс. Я убегу я убегу. Попробую здесь вклеиться Давай, готов? А, что я сейчас делаю? Мы не Я убегу, пой короче. Все, пой как поешь. Давай, готов? О, нормально. Сейчас склеим. По две строчки пишем, готов? Слышал сейчас, что поем? Все будет хорошо а, да, Опять такой же? Да, одинаковый, давай Попробуем Все будет хорошо Нет Там по-другому ты поешь Все будет хорошо Ты спел здесь, сейчас смотри Послушай их спой будет... Готов? Угу. Начинаем не надо шоо! Шоо! Ты здесь две ноты поешь! Ведь разве! Готов! Да. Все будет хорошо! Нарушено делаешь, Костян! Он ну, просто не помнит, Костя. Ок. Ты здесь? Да, я поехал. Все будет хорошо! да да да да да Поехали! Шоо! Понял? Не шо! Не шо! А именно шо! Вот эта фигня! Поехали! Все будет хорошо! Нет, ваш шо! Не надо! Все будет хорошо! Все, я понял. Повтори за мной! Все будет хорошо! Вот и все. Поехали!